Привет! Я надеюсь, что жопа день вчера закончился. И сегодня начинается отличный новый период после Пауа. Видите, отличные и красивые цветочки. И это цветочки для Виктории Петровой, которые сегодня мы встретимся с ней утром на радиоэфире, на радио "Медиаметрикс" и будем говорить об эффективности американского взгляда. Сегодня у нее день рождения. У нас прямой эфир. Видео и аудио сразу. Да. Ну что друзья идем в студию в нашу прекрасную студию где уже сидит здрасте виктория петрова с цветочками да и добрая милая да, добрая милая маша настраивает все что нужно здрасте а вот собственно говоря и наша секретная студия кухня как делается да вот сейчас мы начнем собственно смотрите нашу трансляцию а потом мы продолжим так, эфир завершен, и мы сейчас с Викторией сфотографируемся. Вик, два слова буквально об эфире. Мне очень нравится, что когда не всегда с большим удовольствием. Я, лучшие, вообще, я... Да, спасибо, друзья. Надеюсь, что, что все-таки, а Уверен, люди – это главное. Ну <звук> что, друзья, вот день идет, <звук> продолжается. Сейчас а, была очень интересная беседа и... с моими друзьями и партнерами. Я вот представляю тебе Павла Всем привет да. И мы с Пашей сейчас много разговаривали о делах, о работе о... О, разном... чай, да, о разных интересных вещах Поэтому, как у тебя дела? Ну вообще отлично, когда Рома приезжает Пошли, всегда хорошо Мне меня... Рома, я не знаю, я как вижу У меня всегда хорошее настроение все Нет, у меня был вчера жопа -день. жопа день Да, был вчера жопа день Потому что вот, все валилось из рук, что не работало. Но сегодня у него не жопа день, по крайней мере Потому что он приехал с отличным настроением Часа поговорили про наш бизнес, про его бизнес, да. вот дали друг другу много разных рекомендаций, э, вообще отличное встречу. Спасибо а тебе, вот, Ромин, тоже спасибо. И, кстати, ее муж между сапога. прочим, вот я никак не могу сапога. подвинуть Пашу, на то что он всегда да, такой мусульманин, да. Мои дети безумно любят эти маленькие видео, которые есть им интернете. Да. Ну а папы взрослые ждут от а Пашы хороших и новых проектов. Обязательно, да. Я на в декабре. Ну, все, пока. Печкух не легче продать, чем дома. Друзья, какая красивая площадь трех вокзалов. Ярославский, Ленинградский и Казанский. Конечно, на фоне Казанского вокзала отдельно выдвигается шпиль. Раньше это была Ленинградская гостиница, теперь это Хилтон. А сзади еще и новый офис Росбанка. Ну, вот такая прекрасная и красивая площадь трех вокзалов. Это станция Комсомольская. И интересно, я сейчас покажу момент. Смотрите, вот эти кабинки. Сейчас они пустующие, а раньше это были телефонные автоматы, где можно было позвонить. И насколько быстро растет цивилизация сегодня. Для того, чтобы позвонить, там нужно просто достать мобильный телефон. Ну, собственно говоря, вот самое интересное, что я увидел сегодня на станции Комсомольская. Сегодня вечер продолжается на Лубянской площади. Смотрите, это как раз улица Никольская. В одном из видео на прошлой неделе я вам рассказывал о ней. А теперь хочу показать прекрасные панорамы Лубянской площади. Конечно же, основой является Центральный детский магазин, Центральный детский мир. А дальше все силовые ведомства. Дальше здесь стоял памятник Дзержинскому, институт и также вдалеке виден политехнический музей, который сегодня на ремонте. Вот на этой стороне находится фарш, лучшая бургерная Москвы. А мы с вами пойдем сейчас в самый модный каворкинг э, Москвы, кабинет-лаунч. Что мы будем там делать сейчас с очень интересными людьми, мы будем обсуждать стратегии развития и вообще получается, что выводом сегодняшнего дня является следующее. Что такое стратегия? стратегия – это некое представление о видении. Причем большинство компаний, даже если они не имеют зафиксированной стратегии, она у них есть в головах собственников. Поэтому моя цель – помочь достать эту стратегию из головы, переложить ее на бумагу, внести ее как вирус из фильма «Начало» в головы топ-менеджеров, а уже потом, когда он прирастется там и даст свои входы, топ-менеджеры донесут до своих подчиненных. Поэтому Миссии сегодняшнего дня будем считать возможность создания стратегии как персональных, так и, собственно говоря, корпоративных. Ну что ж, за работу. Интересная переговорная в кабинет лаунж. Видите, очень приятный чай, кофе, картины и телевизоры. И, собственно говоря, вот именно так выглядит офисное пространство в этом замечательном коворке. Смотрим, кто здесь, как здесь работает. Приехали на такие места, где рабочие места, кабинеты, переговорки. Собственно, говоря, все располагает к максимально эффективному, лучшему рабочему пространству, для того, чтобы находить а и творить. И стоит что-то новое. И, конечно, встречаться с потому что получил отличную смс о результатах своей встречи. Собственно говоря, с кабинетом сегодня все. Сейчас иду еще на одну встречу и потом будет маленькая, маленький перерыв и домой. Сюда электронный справочник, горический трамвайчик идет через 5 минут. Проверим, нашу система работает. Вот, собственно говоря, мы путешествуем в трамвае. Очень весело. Интересно. День подошел к концу, и хотелось бы сделать несколько выводов, на мой взгляд, очень важно для меня. В том числе. Первое. Виктории Петрова. Ее поездка по призовам компаниям в Америке показала нам, что основная ценность все же люди. Как бы нам тяжело не было примириться с этим в российской ментальности и нашей иерархии, люди являются основной ценностью любой компании. Об этом можно говорить. Де факт. Но вот, де Юра, придерживаться ценности, что люди у тебя являются важнейшим активом твоей компании, это сложно. В чем главная проблема? В неверии топов, которые много лет работает в компании, в том, что люди могут быть действительно ценными. И они готовы вам привести тысячи и тысячи причин, почему это произойдет. Я для информирования вам с -с расскажу следующую историю. Значит, американские исследователи, эта история может иметь разные, а, вариации, и кто-то может ее слышать раньше, но все же. Американские исследователи провели две исследования. В клетку с обезьянами подвесили банан. Соответственно, поставили лестницу, по которой обезьяна может забраться для того, чтобы достать эти бананы. И в то же время поставили то который должен был делать очень простое действие. Как только обезьяна залезала на лицо, чтобы достать бананы, до секунды того, как она протянет лапу или руку, они же обезьяны, наши родственники. То есть должен был включить э -э, холодную воду из шланга, чтобы у нее пропало желание это делать. Несколько попыток обезьяна сделала на следующий день, и она поняла, что любая попытка по инстинкту как бы Павлова, Будет облита холодной водой Соответственно, как бы, желание доставать бананы Нет, почему? Потому что она будет облита холодной водой Значит, негативный опыт восприятия хм. Убрали обезьяну, которая залезала на лестницу Подсадили новую Как вы думаете, они стали залезать? Нет? После того, как сменили всех обезьян Лестница оставалась, но бананы не доставались обезьянам. По одной простой причине что существовало устойчивое заблуждение или, как их называют, устойчивые штампы и ограничения, ограничивающие штампы и убеждения, которые мешают достижению цели компании. Именно это и является главной причиной. Задумайтесь об этом, насколько в вашей компании существуют ограничивающие штампы и убеждения. На мой взгляд, в каждой компании предостаточно. Ваша цель, как собственник или как директор, своими силами, своей мощностью, своего, своего уровня и администрирование искоренять не позволяет им существовать. Только жесткая воля собственной. Итак, люди, главная ценность по мнению Виктории Петровой, при условии четко прописанных правил. Правил, которые вы должны исполняться в компании. Это не правила про корпоративную культуру, они нигде их не фиксируют. Точно так же, как написано в книге «Астербакс, дело не только в кофе», что ни в одном документе Старбак не зафиксированы правила корпоративной культуры. Лишь каждый человек старается делать что-то, чтобы в организации было лучше но правила исполнения работы и повышения эффективности и производительности труда. Второе. Так как мы говорим, что самое самая главная цель – люди, то люди вызывают конфликты, люди вызывают напряжение, люди вызывают вопросы, связанные с их управлением. Как с этим решать, я уже сегодня говорил, то лучший, на мой взгляд, инструмент – это стратегическая сессия между людьми. Стратегическая сессия – это под, под вид совещания, который позволяет вам достигать нужных, правильных вам целей. Объединять позиции, находить решения, связывать разные точки зрения, поиск новых альтернатив и так далее, и так далее, так далее. По сути... Любое совещание можно сделать в виде стратегической сессии. Мало того, когда люди с разными позициями, с конфликтными ситуациями, стратегическая сессия является одним и лучшим инструментом. И чтобы сделать из этой стратегической сессии реальный инструмент, доступный большинству российских менеджеров, я постараюсь запустить в ближайшее время новый проект, связанный как раз с, со стратегическими сессиями, с чем я сегодня я обсуждал со своими партнерами, компании Конректолог. Очень рекомендую вам эту компанию с точки зрения продвижения и реализации вашей стратегических. сессии. Следующая очень важная идея. После встречи с одним очень интересным человеком, моим другом, он мне сказал очень важную фразу. Люди не кидают нас. Просто другие люди, ввиду отсутствия времени и ввиду отсутствия необходимых на то установок постоянно контролировать свои обязательства, дают право другим людям игнорировать их интересы. Вот, собственно говоря, важнейший постулат, с которым бы мне хотелось сегодня завершить этот день. Старайтесь сделать так, чтобы никто не мог игнорировать ваши интересы. Находите время, находите возможности отставить свою точку зрения там, где это необходимо. И хорошего вечера. Пока.